Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вичазар и Вести Волкон. Что такое эмоции? Что такое качество? Как они определяют наше здоровье? Что нам делать? Как оценить себя, свой характер, свою личность, свой путь? Все эти вопросы мы осветим в данном ролике. Подписывайтесь на наш канал и начинаем. Итак, дорогие друзья, что прежде всего, из чего прежде всего надо начинать свое править здоровье? Начало, как мы называем. Начало. Вначале вы определяете свое духовное, энергетическое и физическое состояние по шкале, которую вы увидите в заставке. И по ссылке можете ее посмотреть и нарисовать для себя от руки. И вы определяете свое духовное, энергетическое и физическое состояние. Подчеркну, что... Духовное состояние обычно всегда чуть выше энергетического состояния. Например, 3,4, там 4 долечки у вас духовное состояние. 3,3 это энергетическое состояние. И обычно 3,2 это физическое состояние, потому как физика инертна и очень долго подстраивается. Когда через энергетические каналы вам поступает энергия информации и физика ваша инертно отстает немножко. И так должно быть. Физика подтягивается за энергией, а энергия подтягивается за духовным уровнем. Что такое духовный уровень? Духовный уровень это ваше понимание и осознание того, что происходит вокруг. И умение управлять всеми вашими мыслями, действиями в пространстве. То есть в обществе, в социальной среде, в вашей семье, в природе и так далее. То есть это уровень вашего понимания происходящих событий и умение ими управлять. Энергетический это возможность излучать и принимать энергию определенного качества. И физический это уровень вашего физического здоровья, который дает вам возможность трудиться. Личный труд физический, как говорил Толстой. Мужчины касается. Мужчина должен ежедневно трудиться тяжело физически два часа, затем каким то легким трудом, творческим например вырезанием два часа, интеллектуальным трудом два часа и духовным трудом два часа, а в остальное время по желанию и по состоянию духовного склада. Вот вы сами поймите, что когда душа лежит к чему-либо, то вы с радостью делаете какое-либо дело. Так вот, любое дело, которое сделано с радостью и с душою, оно будет жить долго. Например, ранее делались табуретки. Вот они служат сто лет, 200. Ранее делались дворцы, делались дома, которые служат столетиями. И мы, например, в нашем обществе видим что самые гармоничные стране сделаны были 200-300 лет назад. Вот Кремли наши или усадьбы, они гармоничные. Они находятся в том месте, которое благоприятное, по энергетике хорошее. Человек там отдыхает, восстанавливается. И у него создается ощущение радости в душе, которое побуждает его к труду. А труд в радость, это и есть цель жизни. И прохождение вашего пути по вот такой алгоритму приведет вас как раз к духовному росту. И к энергетическому, и к физическому. Так вот, после этого вы уже определяете свои качества и свойства. Потому как качество – это положительные черты вашего характера. А свойства – это отрицательные черты вашего характера. И вот этот вот колодец, который состоит из 100% и в нем находятся качества и свойства в той или иной пропорции друг к другу. И свойства надо менять на качество. Например, гнев, который находится в печени, вы должны заменить на что? На доброту. И вот этот вот постоянный колодец должен наполняться вашей добротой. Вспомните калифорнийскую сьюиту, в которой играли Басилашвили Олег и Алиса Френдлих. И вот там как раз как пример, как себя сдержать в эмоциях. Когда он ей сказал, ты сначала посчитай до 10, прежде чем мне что-то сказать. Когда она увидела у него в спальне любовницу. И вот она считала, раз, два, три, четыре, и потом пять, десять. И уже у нее вот этот его... Ее импульс, эмоция вылилась вовне, и она немножко успокоилась. Так вот, работа над эмоцией – главный сегодняшний, главный сегодняшний труд, который вы должны делать. Потому что эмоция отрицательная вносит энергию, создает эгрегор и в ментальном, и в астральном плане. И этот эгрегор начинает вами управлять. И как мы далее скажем, что такое мир мыслей, что такое мир астральный, что такое мир уже и физический, как они зависят друг от друга, вы поймете, что вам требуется сделать. Но прежде всего я хотел бы вам сказать, какие именно качества вы должны знать. Ну, не полный перечень, но кратко. И далее вы будете продолжать, чтобы оценить себя. Например, качество оцениваем, процентах. Шкала сто процентов. Знание и соблюдение конов. Вы должны изучать коны. Основные коны, их 16 мы выпустили, вы их можете посмотреть в нашем предыдущем выпуске и купить книжечку коны. И как настольная книга, вы должны постоянно открывать ее и смотреть. Она как руководство, как методика оценки собственного состояния энергетического, духовного и физического. Далее, Воля. Что такое воля? Вы оцениваете процент вашей воли, проявленной к самому себе и вовне. Далее, целеустремленность. Также вы оцениваете, сколько у вас целеустремленности. То есть, видите ли вы цель и ваш путь к этой цели. Честь. Много ли сейчас от чести говорится в средствах массовой информации? О чести практически ничего не говорится. А раньше вы почитайте Николая Лескова, как офицеры чтили честь. Даже усугубляя, например, какие-то неправедные дела или видя их, ну, в одном из рассказов, офицер, видя неправедность и точно так же поступая неправедно по отношению к какому-либо человеку, его осуждали за это, потому что это была честь офицерской. Далее. Честность. Честность и честь это немножко разные вещи. Благородство. Благорода. Вот вы в корнях смотрите и оценивайте свое благородство в процентах. Сколько у вас его есть. Терпение. Вот терпение нужно очень много, когда вы идете по пути духовного развития. Потому что наступает процесс чистки, а они болезненные. Вам же нужно энергию отрицательную вывести из вашего организма. А она выводится только через бороль или через моральные какие-то страдания. Бывает так. Бывает и через радость, и бывает и через спокойствие. Но э, большой процент выхода отрицательных, ваших эманаций, ваших негативных мыслей, ваших негативных чувств, в основном идет через боль какую-либо или большую или маленькую в зависимости от накоплений вашей души. Скромность, скромность не надо объяснять, что это такое. Женщина всегда была честью и скромностью богата вот наши русские женщины. Образованность это от слова образ, вы видите образ и э, чем больше вы этот образ Познаете, чем больше в вас образованности. Знание своего земного и небесного рода. Вот знаем ли мы э, наш род? Да в основном многие не знают свой род. И мы потеряли связи с родом своим, тем, который был за 200-300 лет назад. И вспомним Петра Первого, когда он родовые книги убирал, бороды брил. И бояре э, вот эти родовые книги хранили только в схронах. И до сей поры, видимо, остались какие-то рода, которые знали своих предков. Да, там за сто, 100, за тысячу лет. Но мы это потеряли. Я своего прадеда, прапрадеда знаю. Знаю, как его зовут, где он похоронен. Знаю деда своего, и прадеда и прапрадеда. А дальше я уже не знаю. Это надо поиски проводить, к чем он занимался и так далее, и так далее. Но это надо знать, потому что мы, зная опыт своих предков прилагая личный опыт и опыт профессионалов, приходим к истине. Кругозор. Кругозор это начитанность. Все мы чем больше читаем, это всегда было поощряемо. И дети должны читать. Современные дети ведь не читают, это факт. А их кругозор очень узок, словарный запас низок, и они не могут соединить одно с другим. Тем более, что вот этот слог, напевность его, речь, как таковая, как речка течет, вы посмотрите и послушайте, есть в масс-медиа те а, записи, которые делались, например, у новгородских бабушек. Как они говорят? Это как речка журчит. Вот это мелодика звука. Мелодика звука. Вот той мелодики звука, которая у нас была в речи нашей, она сейчас практически утеряна. А это надо восстанавливать. Развитие как личности. Это многогранный аспект нас... А, мы должны развиваться во всех направлениях. В рукоделии, в интеллекте, особенно в душе, в духовном своем развитии. Гармоничность тоже определенное качество. Много ли мы аспектов проявляем гармоничности? В нее все входит. И скромность, и доброта, и честь, и так далее, и так далее. И умение что-либо делать. Вот это в первом приближении о гармоничности. Доброта. Или сострадание. Что такое сострадание? Это совместный труд на благо души. И вот душа должна быть точкой отчета, которая определяет, хорошо ли, плохо ли, или в количественном отношении, сколько в нас доброты, сколько в нас сострадания и так далее. Нежность. Как мы проявляем нежность? Кому проявляем? И вот эта нежность также оценивается как качество. Ласка. Ласка – это физическое воздействие, видимо, на тех, кого вы любите. Поласкать, может быть, приласкать дерево, приласкать ребенка, приласкать собаку, кошку. И они вам отвечают взаимностью. Спокойствие. Вот есть молитва оптинских старцев, которая говорит о том, что мы должны все принимать со спокойной душой. И плохое, и хорошее происходящее с нами в течение дня. И вот это спокойствие дает нам здоровье, потому что мы не возбуждаем свои чувства и органы в данном случае. И они не создают блоки, которые мешают прохождению энергии и которые, естественно, являются причинами возникновения болевых ощущений в физическом теле. Пример. Мы должны оценить, как мы являемся ли мы примером для других. Затем строгость в выполнении иконов к себе лично, а уже и к людям, и к детям в данном случае. Вот насколько мы строги в отношении себя, видим ли мы все свои ошибки, эмоции. И вот когда вы увидите свои эмоции и будете их постоянно контролировать, и умоляя гордыню здраво оценивать, и для себя, и для окружающих, значит, вы вступили на путь духовного развития. И когда вы увидели свои недостатки, это есть первый шаг и великое благо для вас, для вашей души. Мудрость. Вот вы также оцениваете мудрость свою, поступая в тех или иных случаях, и давая советы детям, и показывая собственным примером, как надо поступить и что надо сделать. Это и есть мудрость, которая отделяется вам... Из вашей кармы, из опыта предков, из вашего личного опыта и из опыта тех профессионалов, которые обладают более совершенными навыками и умениями в том или ином деле. Оценив свои качества, вы посмотрите, с чем вам еще надо работать, сколько их надо нарабатывать. Это как бы шкала такая оценки, по которой вы следите на протяжении длительного времени. Например, я вот уже за последние 25 лет отслеживаю свое состояние вот по этим качествам. Но существуют ведь еще и свойства. А что такое свойство? Вот некоторые из них основные, как мы их приняли, их достаточно так же много, но мы выбрали таких несколько. Гордыня. Вот все говорят, гордыня вбирает в себя все. И оценить ее как? Ну вот попытайтесь, задайте себе вопрос и оцените, на сколько процентов у вас есть гордыни. А локализация гордыни где? В коленках. Почему детей ставили на горох на коленке? Чтобы умолить их гордынь, чтобы они задумались, что они проявляют гордыню. Далее. несдержанность Ну что такое несдержанность Вам вас обидели кто-то или сказали злое слово, и вы тут же отреагировали. Это нездержанность. Локализация несдержанности где? Это мочевой пузырь. Мы к этому вернемся в следующих наших выпусках. рассказывая более подробно о том, какой орган в духовной анатомии вот данное свойство принадлежит какому органу. И как его менять на качество. Грубость. Это внутреннее состояние. Оно может быть выражено как вербально в словах. Грубые слова сказали, которые может обить, а в некоторых случаях и убить. И внутренняя грубость, когда вы подумали грубо о чем-либо или о ком-либо, вы также оцениваете для себя, сколько у вас этой грубости в процентах. Черствость. Ну что такое чертость? Вот знаете, в русском языке нет синонимов. Каждое слово, каждый образ, каждый знак несет в себе определенный вид энергии информации. И соединение этих знаков несет также огромный объем информации и в том числе действия в пространство. Вот проявляя, например, черствость, вы для себя подумайте, что это такое и сколько в вас черствости находится. И пишите себе, вот такой-то процент черствости во мне есть. И начинайте трудиться, заменяя ее на противоположные качества, о которых мы будем с вами говорить и разбираться. Что такое противоположное качество, свойство черствости. Злоба. Ну, о злобе, наверное, все знают. Злобный человек, злобная собака. Злоба. Вот вы тоже посмотрите в себе, посмотрите, сколько у вас злоба есть. Опять проявленный в тех или иных случаях для кого-то и для чего-то и оцените ее вот по процентам стопроцентной шкале. Раздражение. Раздражение. Ну раздражаемся мы часто, потому что особенно раздражают близкие. Жена, мама, папа, дети, на которые вы раздражаться начинаете и они что-то делают не так, по вашему мнению. Так вот это тоже свойство отрицательные, которые побуждает и делает блок в, вашей, в вашем теле, в организме, блок энергетический, где раздражение у нас может локализоваться, мы это также разберем в духовной анатомии. Где у нас находится раздражение и в каком органе оно локализуется. И еще одно из свойств – это холодность. У мужчин к женщинам, а у женщин к мужчинам. Вот это тоже такое свойство, которое нужно оценить для себя. Потому что это свойство подразумевает отношения между мужчиной и женщиной и продление рода. Еще раз скажу. В современном мире отношения строятся только по принципу выгодности. В основном, не говорю про всех, но в основном. И мужчина и женщина, или парень, девушка, видят друг друга, оценивают только физические Физическую красоту или не красоту, но вот по физическим параметрам. И соединяясь больше в по половому признаку и по половым влечениям. Это и есть блуд. И соединение половое, не прикладывая души, ведет к разрушению организма. И к разрушению как мужчины, так и женщины. А соединение должно идти через теплоту душевную. Соединяясь душой другого человека... Мужчина к женщине или парень с девушкой. И потом, соединяясь в семейный союз, они образуют этот семейный союз, закольцовываются между собой в душе. И через половую систему приходит новая душа. Вот так положено быть по конам. Еще раз подчеркну. Оценив свои свойства и качества, вы начинаете над ними трудиться. Ежедневно. И лучше всего заведите себе дневничок. И каждый день... Вот я сейчас... Начал опять веду дневник и записываю для себя, сколько каких эмоций я проявил или не проявил, контролирую ли я их или не контролирую. И советую всем также вести этот дневничок. Потом будет интересно проследить, какие изменения в вашем организме, в ваших чувствах и эмоциях произошли. За год, за два, за десять. У меня вот анализ есть 15-летний. Очень интересно посмотреть потом, как ваш путь выстраивается, путь вашего духовного, энергетического и физического развития. Друзья, расскажите, какие у вас главные три свойства и главные три качества, и как вы с ними работаете. А мы вам поможем разобраться в вашем пути и в вашем выборе, куда вам идти, как с ними работать, что делать на энергетическом, физическом, духовном плане. В помощь вам будет психологическая карта личности, которую нам показал Борис Константинович Ратников. Психологическая карта личности была им взята из курса психологической подготовки оперативных сотрудников спецслужб. Вот эта а, карта личности она поможет вам также определить, что есть главное уже в явном мире и в психосоматике, так называемой, и что есть второстепенное. Это такой квадратик. И диагональ. По верхней стороне квадратика индивидуальные особенности психических процессов: чувства, эмоции, память и воля изначально заложены кармой определяющий судьбу и наилучший путь в данной жизни по духовному пути развитию. Левая сторона квадрата – биологически обусловленные особенности личности, тип темперамента, полученные по генетике от родителей и по карме. Правая сторона – практический жизненный опыт, профессиональные умения и навыки. Нижняя сторона квадрата – социальная среда обитания. Дом, семья, школа, интернет, телевидение – все то, что мы получаем извне, от внешней среды. В Федеральной службе Роспотребнадзора существует такой раздел «Социально-гигиенический мониторинг», которым мы, кстати, занимались, оценивая состояние школьников в городе Жуковском. И мы вам дальше расскажем результаты этих исследований, какие мы получили в связи с местом проживания, местом обучения, внутренней средой обучения и так далее, и так далее. Это будет очень интересно для того, чтобы вы знали, куда выводите своих детей и что они в итоге получают – здоровье или болезни. И вот в результате диагональ этого квадрата взаимодействия четырех сторон формируется характер человека и его способности. 90% определяющих характер личности – это социальная среда обитания. И вот теперь подумайте, насколько наша социальная среда обитания Нагнетание страха, нагнетание тех негативных эмоций, тех негативных э, сведений, которые постоянно со всех каналов, из интернет-ресурсов льются на детей, на взрослых, кодируя их и навязывая им чуждые мысли, которые приводят их в состояние дисгармонии и в состояние угнетенное. И получается, что, возвращаясь к возникновению Тех или иных заболеваний, и практически все наши заболевания лежат как раз вот в этой психосоматике. А изменяя вокруг себя окружающую среду, вы совершенствуете социальную среду обитания, которую мы напомним вас на 90% влияет на формирование характера и вашего рока или судьбы. Таким образом, изменив социальную среду обитания, вы закладываете основы гармоничного развития детей ваших, внуков ваших и будущих ваших поколений. Оцените свое состояние энергетическое, духовное, физическое. Присылайте к нам, мы их оценим. И будем разбираться с ними в дальнейших наших лекциях. На этом разрешите с вами проститься. С вами был Вичезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. До новых встреч.